Я тачку у него угнал. Глазовая команда, не свои... а, а, это, а это, кто это кто когда вы... мы в этот мобильный папку, помнишь, играли? Голожопая команда. 8 <свят> человек. <свят> не стреляй св... свои. Саны, бегу к вам. Вот. Э -э -э -э. Ой, у нас один кто бежит, четвертый к тебе кто бежит. Это? Наказатель, смотри. Флюгер просто обычный. ну флюгер, флюгер, флюгер, беги, здесь? ай, молодцы. Раз, два, три, четыре, ну, три. Восемь шесть, человек восемь. нас. Ай, красавцы, я вас чек сделал. Так, встаем. Встаем, мужчины, всем поднимаемся. Костя. Для костя в отпуске. Этапки делаем! Вот в эти этапках тебя вынесу. вынесут. ты тут? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Встретимся. Куда? Пикадо. Да, давай, да. Пикадо на остров сразу вот слева. Да, да, да, да, давайте на остров, правда, вот сюда вот. Лес хигас Лос хигас это а -а -а -а. прям ну, под нами. Да, мы нет. его пролетели, Лос хигас мы дальше летим. Мы на Лес хигас прыгнули. Блядь, падаем на разворачивайтесь, пацаны, Лос хигас Вот Да прям под нами. А, о, пацаны, вижу чувака, самого. Вижу, вижу. У кого зеленый парашют такой У меня. У всех зеленый парашют. Нет, у всех, у меня не зеленый. У меня тоже не зеленый. Давайте первая катка будет как бы пробанная, дружественная. А вторая. Шматье подкидывается и все. О! Сейчас я в воздухе буду шматье кидать. Кто это? в синей скиньте, скиньте. Стё, я диван, я у, у меня маска осталась наружу и все да я, не... я прослушал <сélite> <сélite> я, спал, <что>? <сélite> <сélite> я перед сашей извиняюсь потому что я сам... да за не играть. да я... меня тоже саша в лобби минули короче давайте все четвером садитесь и игре на себя подрывайте <свят> а, давай рилли, рили, а грены говорят. Таковы правила. Все быстро бегите сюда на берег. Где грена? Миша, куда он побежал? Дай ему в пятку. А грен это есть вообще? На файл, а Миша, ну-ка кидай ему грену. Какой у меня у нет у вас... грен? Да вот это вода, дальнего, дальнего, который за бордюр забежал, его Садитесь и все, его азики взрываться. Руки! Чё? Кстати, между Короче, прочим, пацаны, пацаны, вот... пацаны слышите, пацаны, скидывайте стволы и рукапашку давайте Да, давайте ему рукопашку. Да, как у меня жизнь! Подлечись. Чем? В Андрей, как возьми как тебе бывает. тогда можно сковородку взять. Да сейчас скинуть тебе лечение, что, ни у кого нету, что ли. Вон, обдувай, скинем ему это, скинем ему, хае, хаешку, скинем ему это. Хе, хе, скинем у... Давай я всех кому-нибудь скину. Здесь ставит сквозь. Да Андрей, он еще дал. А, а точно. Пацаны, давайте это реально это в рукопашку. Угу. <свят> ну, давай вон это кого первого? Вон того, вон того с оружием, <свят> с арбалетом. Адулай, да. э, э, э, э, э, б... Ребр... а, кидай Гвену по тебя! Умереть даже не может, наверное. Неудачник, как! Всех убил! Давай, давай, тани, тани, тани, обдувай! Тану,